Поймал Емеля щуку, рад до невозможности, не налюбуется и говорит: хочу я себе печку, а лучше электрическую, избу себе хочу, а лучше, ух, особняк, одежду какую-нибудь, ух! топовую. Щука говорит: хорошо, Емеля, выбирай, рассрочка. Или кредит, емеля разозлился, схватил щуку и говорит, выбирай! В сухарях! Или в муке. <музыка> Сидят два друга, выпивают, и один другому говорит, блин, но ну не пойму, почему меня все называют джином. Наверное, я все могу. Второй говорит: Нее, это потому что открывается где-нибудь бутылка, и появляешься сразу. Ты. Уезжает один фермер в город по делам и а говорит жене: Дорогая, сегодня приедет ветеринар коров сменять. А чтоб ты знала, каких, я в хлеву гвозди в стены вобью. Ладно, дорогой, Уехал. Приезжает ветеринар. Жена говорит, вон ту, а семей, вон ту, вон ту. Ветеринар говорит, а гвозди-то зачем в стене прибиты? Она говорит, ну, наверное, чтобы вы штаны повесили. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.